Привет всем, друзья! Uh, рад с вами снова встретиться в новом uh, уроке. В этом уроке мы с вами посмотрим uh, еще новые некоторые инструменты, которые uh, в дальнейшем могут uh, помочь вам uh, в моделировании uh, любых тип uh, типов там, uh, моделей. Uh, в этом уроке мы с вами uh, будем рассмотреть uh, вот эту категорию. Это zipper. И у нас э, есть и баттон. В чем заключается э, между ними разница? Это замок закрывается э, как бы молнией. А, с помощью этой мы можем закрыть их а, с помощью, а, как сказать на русском, не знаю, а, с, а, с помощью а, кнопок. Типа кнопок, да. А, смотрите. Во-первых, нам нужно создать два объекта, либо один объект нужно будет развернуть на две части, но я этого делать не буду, я просто создам на два объекта и в 3D окне их как бы рядом расположу, вот как-то вот так, и немного отпущу, смотрите, как это работает, например, в этом объекте, в первом объекте мы э, сделаем вот такой объект. А уже на втором объекте тоже это повторим. Два раза кликаем, чтобы он начал считать. И вроде все. У нас вроде все уже есть. Но мы из этого режима выходим и нажимаем э, Simulate. Когда мы нажали Simulate, она уже как бы находится в закрытом положении. Мы также с помощью вот этого элемента, то есть молнии, застежки молнии, можем его назад отодвигать. Сейчас. Вот. У него там есть линия, сейчас его не видно, когда мы вот его откроем, а это будет уже заметно. Смотрите, вот его можем только передвигать по одной стороне. То есть противоположной той, которая у нас э, стоит за застежка. Здесь есть некоторые вот э, вариации молнии, которые вы можете использовать у вас в своих проектах. А, но они а, весят а, довольно-таки много. Сейчас, по-моему, он использует а, простую текстуру, если хотите, вы можете использовать там а, модель. И Либо, либо его экспортировать в ZBrush, и в ZBrush есть, если не ошибаюсь, а, а, эта мол, а, мол, молния. А, вроде все, с этим тоже разобрались. Вы а, такие вот а, застежки и молнии можете а, делать, например, а, в этом, как его, а, а, например, пуфиках каких-то либо в тех элементах которые вам э, необходимы. Спасибо вам огромное за просмотр. Увидимся с вами в следующем уроке.